Так, на ну кто у нас сегодня не готовился? вопрос ну, вопросов он там написал. Не будет безумнейшая тема. Ну только давай не на полчаса, а минут хотя бы на 15-20. На 48 минут. Блин, что после бани соплюшки какие-то. У после спора соплюшки. Ты как бы ко мне не двигайся, пожалуйста. Не соблюдай, ноги, грани... ножки, ножки вами, не соблюдай границу территории. Это частная да, территория. Да. Ты, пожалуйста, ко да, мне да. Ты не врывайся. Чем да. плохо, дольше подготовки, тем больше я Я опять подсмотрел. Меня зовут Иван, топ-менеджер. Топ Давай, пожалуйста. Тебе штраф пришел. 500 рублей. Серьезно? Да. Ты не успел почему-нибудь жрать? Обну съел. Ой, да ладно. Ну, вкусно. Еще хочу. Ты поверишь второй? Понял. <свят> <свят> <свят> Меня захвати. <свят> Давай, коробку поставлю сюда. Блин, ну вкусное печенье. Кусто. Давно не ел. Ага. Давно не ел. Мария Евгеньевна, захвати, пожалуйста, пару печеньшку. Вы опять живете, а? Я не могу, я печенье конфеты. Печенье-конфеты. Вы да? так всегда пустые. Давай спортом занимаемся, но это нужно. Какой нож... спорт? Так, так так вы вечером спортом занимаетесь, а о печенье жрёте? Не, ну хватит, да? Ну, все, по одной, по последней. По пополам. Сочи, видите? Ты говори, ну, это не пополам. Ну, на вот эту, жирнее больше. Шуточки. Шуточки, прибауточки, поэтому... Все, шуточки закончились. Друзья, приветствую, с вами снова на канале Сочи ЕДВ Иван Колосов и Илья Шамшин. Топ-менеджер компании Сочи ЕДВ. Почему сегодня ты топ-менеджер? Сегодня топ-менеджеры. Топ а, топ-менеджеры? <laughs> да. Да, и сегодня мы э, с вами разберем такую самую избитую тему, которая просто, она уже ну, до масолей. Но многие, кто э, начинает работать на рынке Сочи, я э, говорю про инвесторов, да, про покупателей, они еще этого не знают, они с этим не сталкивались, друзья мои. Но поверьте, э, это вот такая вот... Какая то тема, вот как правильно сказать? Это очень, э, знаете, такая щепетильная, щепетильная тема. Она да. очень тонкая. Вот есть определенная такая грань, по которой да. нужно понимать просто, что это как. Большинство из вас, ну, просто люди большинство, они не понимают, что это такое. Они не знают, а, потому что, ну, в городах, где проживают, ну, там такого нет. Это только есть Сочи, а Сочи это отдельный свой какой-то государство, да, правильно? Да, да. Ну, Поэтому, давай сразу, да, с вопросом. А, давайте. Ну, какая у нас тема сегодня будет? Тема для разговора будет именно, что такое э, реалии, так скажем, э, как пророче. Короче, тема сегодня будет фонарь-фейк, да, друзья мои, это те объявления, которые висят у нас на ВИТ, на ЦАН, на Домклик, э, Домофонд, Яндекс.Недвижимость, в общем, везде-везде, где вы э, можете постречать, да, то есть э, это... Что такое Изби... реальное объявление и что такое нереальное объявление. Вот так. Да, что такое фейк, да, это уже избитая тема. Мы а. называем это в простонародье у нас здесь по Сочи, это фейки и фонари. Фонари, чтобы... ну больше фонари. Больше фонарей, да, да, чтобы вам было понятно, да, что это такое. И самое главное, хочу сказать сразу же наперед на будущее, не переключайтесь, не перематывайте, слушайте внимательно все до конца, потому что будет конкретный в режиме онлайн... Э Разговор, да, будем разбирать, звонить, так скажем, по вот этим фонарям. В конце ролика, да, друзья мои, в конце ролика мы позвоним по реальному объявлению, ну как по реальным, то есть по реальным фонарям мы позвоним да. и посмотрим, как это выглядит в реальности. На самом деле, чтобы вам не говорили, да-да-да, у нас-то есть. То есть, ну, нас как бы развести, наверное, будет очень Но проблематично. Мы вообще отличаем фонари э, от реальных объявлений только по одной простой причине, потому что мы знаем реальную стоимость того или иного объекта. Смотри, Илья, я вот как бы подготовил тебе несколько вопросов, на которые давай. хочу. Давай, э, чтобы ты дал максимально развернутый вопрос-ответ. А, объясни, пожалуйста, нашей аудитории, всем, кому кто нас смотрит, что такое а, фонарь-фейк. Да, друзья мои, что такое, собственно, фонарь? А, ну, фейк, будем так говорить. Фонарь это у нас такой, скажем, профессиональный слен, ну, окей, это то объявление, которое максимально привлекательно для вас, объясню почему, потому что многие, кто хочет жить в Сочи, да, и смотрят объявления из регионов, все, как правило, хотят на берегу моря, с видом на море, с хорошим дизайнерским ремонтом и по хорошей цене, то есть по той цене, примерно по которой стоит их недвижимость в их регионе, то есть, это хорошая квартира, там, условно, там 45-50 метров с видом на море. А, бюджет где-то, ну, 5-600, ну, где-то до 7 миллионов. И фотографии, они, они реально похожи на настоящие, то есть они красивые, они нарядные. А, собственно, вот, этот, а, вот это и, и называется фейк-фонарь. А знаешь, я даже чуть-чуть дополню. Я достаточно встречал таких случаев, когда фотографии, они даже вообще не из Сочи, из Турции, из Турции, Турция, да. фотографии вообще с каких-то других это, стран, это, это такие, это, это фонари такие, знаете, красивая картинка, красивая ложка. вот эти фонари, да, которые а, используют фотографии с других, а, так скажем, стран, их становится чуть-чуть меньше, да, но сейчас... А Фонари, они более опасные, потому что они реально похожи на настоящие, то есть там вот все, все так, как надо, и это, кстати, реальные фотографии. Да, ну, красивое описание, красивые фотографии. Да, и самый важный момент, друзья мои, обратите внимание, сколько висит это объявление. Как правило, оно висит уже больше полгода на э, публикации, и это первый э, знак, что это фонарь, самый первый звоночек. Так, ну ладно, вступление такое, ясно, понятно. Давай, что нам дальше? Скажи, пожалуйста, где вообще можно встретить, э, ну, вот эти фейки, фонари, да, вот фонарь, как мы это называем? А, ну, давайте, самая популярная площадка – это Авито. Друзья мои, вот хотите, верьте, хотите, не, нет, потому что я знаю, есть контингент людей, которые не верят, то что это действительно фейки. В общем, у нас первое – это Авито, это у нас Цам, это да, Домклик, дом Домофон, то есть Яндекс.Недвижимость, везде, везде, везде. А плюс к этому, когда вы попадаете в город, вы в него попадаете, Uh, как правило, на прогулочных, mm, так скажем, местах и зонах везде висит вот этот uh, баннер «Собственник, срочно продаю за копейки, прям сейчас, прям сейчас, все, звони быстрее». Это не фонарь, но можно его... Uh, как правильно сказать? Ну, то есть это тоже похоже на фонарь. Вот эти все баннера, которые вы видите, это тоже такой же фонарь. Потому что собственник, настоящий собственник, он сидит у себя в регионе, где-нибудь там, не знаю, на севере, в Челябинске, неважно где. И он физически не будет этого делать. Вот, поверьте на слово, это делают... А... Риелтора это делают. Реутера, Реутера, да, да, да, ну, да. Так и называем, риелтора. Да. Да. Знаешь, когда мне многие, большинство из наших покупателей говорили, Вань, вот все, вышло в баннерах, это собственники. А собственно, собственно. у нас в Сочи это не работает. Любой баннер, который вы видите, это вывешивает только риелтор. Ну, а там уже начинается разговор. Да, да, продано, не продано. Да, кстати, к слову о баннерах, друзья мои, в крупных компаниях выделяется бюджет на баннера И также выделяется бюджет на фонаре. Я не буду называть эти компании, это крупные компании по продаже недвижимости. У них действительно заложен бюджет именно на фонаре. И там даже есть своя... Цветовая гамма у каждого бандера да, свой да, цвет. Да, да, да, да. А, скажи тогда так. А вообще в чем сила вот этого фонаря? Да, друзья мои, собственно в чем вот вообще вся сила этого фонаря, то есть весь смысл. Он действительно похож на реальное объявление. И знаете вот что я недавно видел, вот вы не поверите. Это размещает уже, знаете как, это размещает не компания, да, там где много объявлений, то есть это смотришь, это э, обычное частное лицо, смотришь у него в продаже одна квартира по реально низкой цене, да, то есть по хорошей, очень похожей на реально. у него там стоит как-нибудь условно Porsche Cayenne на продаже, и у него стоит, я не знаю, ну какие-нибудь там ну, зимние резины какая-нибудь условно, <связывая> да, то есть ты как бы заходишь, ты смотришь. Слушай, ну собственник, да, как смотришь на его активное объявление, ну Porsche 1 продает, ну молодец, там продает. И коляску за рублей. И коляску, да, будем за 200 рублей. То есть, ну ты понимаешь, то что, ну вот, на счастье, вот эта хорошая цена, вот он, собственник, ну как бы, вот просто подарок судьбы, я его ждала, и мне просто на повезло. Друзья мои, не бывает такого. Поверьте мне, сейчас фейки-фонари, они настолько опасны, их сложно... Сложно определить. Мы их определяем только по одной простой причине, потому что мы реальную стоимость объекта знаем. И мы их покупаем. Но при всем при этом мы никогда не работали и не работаем через Авито. Там что-то найти нормального, как бы, но это невозможно. В Сочи это не работает. Не работает. Вот все, что связано с интернетом в Сочи, вот эти... Как ты перечислил, да, все вот эти площадки, да. где выставляют объявления, где хотят э, там якобы завуалированно продать, в Сочи не работает, в других городах да, в других городах работает. Там меньше фонарей, как бы там тоже есть фонари, я знаю в Москве есть, в Краснодаре, но как в крупном э, областном городе есть фонари, но они как бы они там их не так много и в теории можно что-то найти через объявление, там можно, но только не в Сочи, друзья мои, только не в Сочи. А, знаешь как? Вот тогда скажи, пожалуйста, так. А, вообще, как отличить правду, ну, то есть реальность от фонаря? Вот по каким критериям? А, как реальность от фонаря? Ну, друзья, во-первых, это рыночная стоимость. Поверьте на слово, с хорошим ремонтом, с видом на море, на первой береговой линии, там условно за 5 500 за 6, там, до 7 миллионов нет этих объявлений. Ну, просто вот хоть убей, их нет. А, у нас, знаете, как вообще отличаются... <связать> <связать> ну, я там чуть-чуть я дополню, даже перебью. Наверное, рыночная стоимость. Там указана рыночная стоимость до 100 тысяч рублей, но у нас уже давным-давно такого нет. Он, у нас еще, знаете, как именно фонарь, он красивый, поэтому он называется фонарь, он красивый, он светится, он действительно красивый, он привлекает внимание. Реальное объявление от реального собственника, это знаете, это фотографии такие худо-бедные да, сделаны, такие кривенькие, такие чуть ли не в прыжке. Там цена просто какая-то, ну, неадекватная, там условно там 7 миллионов за 20 метров без ремонта, еще где-нибудь на горе. Друзья мои, вот это реальное объявление, их мало, но они есть. А вот это то, что вы видите красивую картинку, ну, однозначно это фонарь. Кстати, еще... Uh... Почему у нас не работают площадки, да, именно по Сочи? Потому что, когда э, есть реальное объявление и есть рядом фонарь, реальное объявление не работает. Только по одной простой причине, потому что там цена как бы, ну, обычная рыночная. И человек заходит, смотрит в одном комплексе, вот здесь цена как бы хорошая, привлекательная, там квартира там, мега наряды, там низкая цена. А, и в том же комплексе квартира побольше стоимости и, ну, менее интересная. И, соответственно, на этом фоне реальные объявления, они не работают. К большому сожалению. А, да, да, да. Я тебя, конечно, понимаю. Я очень хочу, чтобы большинство это все тоже посмотрели сейчас наш, так скажем, обзор, да, это поняли, но мы в дальнейшем будем разбирать. Скажи, пожалуйста, вообще, в чем тогда опасность фонаря? Друзья, смотрите, собственно, в чем опасность фонаря? Вообще смысл весь фонаря? Один простой смысл, даже, наверное, ну, два простых смысла. Первое, самое важное, это получить ваш номер телефона, потому что я сам лично видел, как в личном кабинете все пропущенные звонки на Авито Про, кстати, да, на Авито Про, они сохраняются, все, то есть, ну, видно, по какому объявлению зашло, то есть, по какой стоимости. Первое, получить ваш номер телефона и второе, понять бюджет на которые вы рассчитываете. Ну, то есть, условно, если вы заходите на виллу, да, там какая-то просто зорная вилла, такая, ну, нереально красивая, там, за 20 миллионов на первый береговой. Ну, понятно, что вы хотите дом купить, и у вас есть 20 миллионов. Ну, то же самое с квартирой, как бы. Ну, здесь все, все максимально просто. Илья, ну, скажи тогда, знаешь как, а почему вообще вот эти фейки, фонари, они есть только в Сочи? Друзья, это, знаете, а... У нас большинство покупателей не верят, я говорю, слушайте, друзья, но это фонарь, это фейк, ну это вам сто вот, ну, лет не надо, они не верят. Почему не верят? Потому что в, в рамках их региона фонари особо нет, и это как бы нормально. Собственно, почему в Сочи фонари? Да все по одной простой причине, потому что у нас... Основной покупатель это дистанционный, это из регионов и особенно из дальних регионов, то есть это не тот покупатель, который сидит, сидит здесь в городе, все из регионов и все привыкли на Авито там на ЦАНе смотреть, собственно поэтому и в Сочи самое большое скопление... Вот этих фейков, фонарей. Ну, то есть я тебя правильно понимаю, что в любом большом городе, кто туда едут? В основном люди, которые из регионов, и, они посмотрели по интернету, и и могут, из да. области, да. По интернету выбрали, приехали, приобрели. Да. К нам у нас Россия, страна огромная, и все едут в Сочи. Чтобы в Сочи выбрать недвижимость, человек, который не знает вообще рынка Сочи, не знает инфраструктуры, не знает всего, так скажем, большого Сочи, он посмотрел по интернету и думает, «Ха, я себе сейчас 100 квадратов куплю за 5 миллионов рублей». Давай, и на первый береговой. И на первый переговор. Да. А потом и звонят, и говорят, «Я хочу шикарную квартиру». Отправляют еще нам вот эти, так скажем, ссылки Советы авитой. Говорят, «Блин, вот мне понравилась вот эта квартира». И когда человек объясняешь, «Не работает, это все не существует». А, поэтому в Сочи просто нужен... Я считаю, свой доверенный человек, специалист, да, которому можно доверить. И причем, человеку, один, человеку. Да, друзья мои, причем один человек, опять же, когда работаешь с разными агентами, но тут тоже такая каша появляется. Опять же, вернемся к фонарям, то есть вы на фонаре реагируете, да, вы смотрите, слушай, ну хорошая цена, в то же время вы где-нибудь ну, в нормальную компанию оставляете заявку там, на обратный звонок, вам звонят, говорят, слушай, ну цена там условно 300 за квадрат, вы смотрите, здесь 150, а то есть 120. И получается такая, знаете, каша просто неадекватная, как бы. и вроде бы и здесь справа и здесь привлекательно и вроде бы и там правда, а где правда, хрен поймешь. А где правда, хрен поймешь, да, как да. говорится, где колхоз, там и разруха. Да. Но самое главное, вот давай затронем еще там небольшую тему с большими детствами, вот их там вроде бы 100-200 человек, они красивые фотографии выставляют, красивые да. фонари, но у них там идет как конвейер, человек, то есть он не владеет рынком, он пришел, ушел, пришел, ушел, мы как бы... Что могу сказать, да, вот вкратце, давайте за нашу компанию. У нас здесь, грубо говоря, в штате 15 человек. У не нас Небольшая компания, да. Но самое главное не количество, а качество. А самое главное, кто у нас руководитель. Это тот, который уже на рынке Сочи съел кошку и собаку и знает абсолютно максимально весь рынок города Сочи. да. И поэтому я считаю, что... Самое основное, да, я скажу, у нас, друзья мои, в Сочи, ЮДВ нет текучки. Во всех компаниях, под вот 100% от малого, от малого до велика есть текучка, да, по городу Сочи, в ЮДВ ее нет. Мы держимся за места, мы работаем, мы э, соглашаемся со всеми требования, требованиями руководства, да, как бы, и мы действительно работаем, мы бежим на работу, мы любим свою работу. Поэтому, и, как говорится, максимально, если, знаешь как, если даем вот информацию какие то э, нашим она покупателям, максима, да, она наверное, проживая, да. открытая, э, стараемся дать самые лучшие какие-то варианты, условия, отсрочки, рассрочки. Да. ну Все, что угодно, да. Выбираем самые лояльные условия, но ни в коем случае не фонарь, чтобы вам что-то рассказать. А когда вы кто-то прилетаете сюда и говорите, где эта квартира, Ой, извините, ее вот продали недавно, поехали, вам другую покажем. Нет, у нас, сучи, давай, эта лавочка не работает. Друзья, можно я еще дополню, да, да. да, по фонарям. Друзья, у меня был опыт, я сам лично, сам лично прослушал телефонные звонки с крупного агентства, в котором сейчас порядка, наверное, 250 человек. Это сейчас самое крупное агентство недвижимости. Друзья мои, я слушал телефонные переговоры, у меня кровь из ушей. Я просто я с ума сходил, думаю: Блин, ну как так вообще возможно? Там говорят все, что угодно. Брат, Сват, отъехал в Краснодаре, покажут там знакомый друг. То есть, вот как бы. И то, что они говорят, это действительно похоже на правду. Если бы я не работал в агентом, да, то есть долгое время... Я в... бы сам это Я бы тоже поверил. Но, то есть, понимаете, они как бы они так нормально э, общаются. То есть, они говорят, слушай, ну да, можно посмотреть. Но поверьте на слово, где авито, где фонари, там везде изначально идет обман. Если вас один раз обманули, вас обманут и два, и три, и четыре до бесконечности. Вот поверьте на слово. Я правильно понимаю, что они просто красиво поют Чебурашкину историю? Там как только не пойдет. И знаете что, там, э, когда у одного агента не получается какого-то контакта с покупателем, он передает сам другу. И вот так вот просто вот, по большой компании, вот ваш номер телефона пошел до бесконечности. Я предлагаю, я предлагаю: знаешь как, давай в режиме, грубо говоря, там реального времени онлайн давай. мы сейчас просто рандомно Зайдем на Авито, вы все это будете наблюдать. Выберем абсолютно разные да, какие-то... Да. Да, вас откроем площадку Авито, я вам сразу покажу вот, прям вот 100% фонари, как бы. они, они сразу высвечиваются, они еще в поиске, кстати, наверху. И мы просто на самое красивое объявление по вот такой минимальной цене сейчас позвоним, и вы будете слышать полностью максимально весь делок. Ну понятно, что мы будем задавать свои вопросы. Не будем выдавать, что мы как бы все это знаем, но профессионально, технично как-то будем... Обычные, так скажем, житейские вопросы будем задавать. Друзья мои, кстати, хочу обратить внимание, далеко не каждый фонарь ответит на звонок. Объясню почему. Мы будем им звонить, у них наши номера высвечиваются, они сейчас трубку не возьмут. А, перезвонят нам, скорее всего, завтра или послезавтра Так что мы сейчас проделаем звонки и на наши личные номера будут в течение недели-двух Просто ну, бесконечно к мы, мы просто сейчас засветим свои звонки Но коль как бы Телефонно. у нас сейчас тема именно вот этих фейков и фонарей Мы максимально попробуем сейчас дозвониться до каких-то разных, так скажем, вот этих э, несуществующих объявлений Чтобы вы послушали, о чем разговор Поехали сразу же, посмотрим Давай, да, все, начинаем Все, начинаем так, друзья мои, собственно, начинаем с вами разбирать реальные фейки. Ну, я думаю, мы ну, по двум пройдемся больше не надо. Вы все видите, то есть мы сразу заходим на площадку Авито, сразу нажимаем недвижимость. Так, ну и давай, давай. Значит, давай, да. знаешь, как по карте вот так выберем? Центральный район Сочи. Да, самый-самый. Да, давай, как самый. как бы, самый. Сочи. Да, мы прям самый-самый центр. О, самую... сколько их здесь! Давай, открывай. Вот она, вот она. счастье О, привалило. Сколько так их много? Это точечки стоят? Слушай, если звонить, просто не перезвонишь. Ну, давай вот открывай полностью. Ну давай вот так вот, нажмем, показать объявление. Давай, и здесь будем листать. Давай, поехали, ниже, ниже, ниже, ниже. Подожди, вот, 5 600 что это было? 20? Нет, давай дальше. Это... Нам надо, знаете, что надо, подожди, надо... Люди, как правило, когда... Центр сотен, ищ, да? Ищут, так? они да, еще... Самолет... треугольник. Давай дальше. А вот а... Так вот он фонарь. Вот этот. Ну да давай, давай, да, давай, конечно, давай, давай, давай баб не ходи. Друзья мои, вот вы видите. Во-первых, ну он сразу же Сейчас где посмотреть у нас? Это, когда он разместился? Не, выше, выше, выше, выше, выше. Вот посмотри справа. Не, не, нет, не то. Сейчас. Это внизу должно быть. А, кстати, свежий. Ну ладно. Свежий? Да. Друзья мои, мы видим то, что у нас локация. Там где локация, локация, локация, локация, где локация? Ну у нас как бы прям ну, на Кубанской. А Кубанская это бы... центр, да? Кубанская, да, это 60 это? метров а, с бешеным ремонтом, да. да? Ну как, ну нормальным ремонтом. Второй этаж э, да. в четырехэтажном доме. Кстати, по, потрясающим... фотографии, по фотографиям видно Mm, что они прям ну, из, из поколения в поколение переходят Слушай, в ну, это получается, я уже посчитал, по 333 тысячи рублей за квадратный ну, метр за, Давай мы это, Ну, это как бы фонарь, но это не самый жесткий Мы его пока оставим Прям самую жесть надо Давай-давай, пониже, сейчас что-нибудь найдем О, подожди, вот, 13 миллионов, 50 000 квадратов, 13 не, не, миллионов Не-не, вот есть фонарик О. О, о, о, вот это вот вообще просто прям элитка, друзья мои. Четырехкомнатная, смотри, жир. 240, 240 4 -4. метров, друзья мои. 240, 19 581 тысяча за один квадратный Давай, звоню. Да подожди, давай фотки посмотрим. А да подожди фотография. Да фотография просто ушка. Ты посмотри, это просто а кайф ну, Вася. Подожди, включи вид с окна. Вид ну, с окна. Там, там. Ой, я даже не понимаю, что это за вид там такой. Это знаешь откуда вид? Это, по-моему, сзади этого идеал хаоса. Вот, вот он идеал, вот идеал хаос, вот оно. Или не? Ну очень похож на идеал хаос. А кто это выставил вообще? Это кто? Не надо говорить. А, блин. Ну, ну это боги фонарей, поэтому давай им позвоним, хорошо? Ну давай, давай. Давай. Диктуй номер, сейчас будем звонить. Давай, все. Ух, давай. там и бани, и сауна, все. За такие деньги можно и самому покупать. Так, Пиши номер, наберу номер. Друзья, там мы, наверное, на экране этот номер зачеркнем. А -а -а -а -а -а. Звоним. Ну-ка, включи ко мне. Можно, если... Я не верю, Кирилл, что я трубку возьму. Подними, положи чуть-чуть. 800 на за квадратный метр. Это, посмотри, пятицент нет. Ну, пошел за нынечко, давай. Ну они мне перезвонят попозже, как всегда. Да, ну, сейчас у тебя номер высветится. Да. Вот, ну все, они сбросилось. Не да, Ладно, и... едем дальше, друзья мои. Давайте вот... Оооо, вот давай, давай. на Кубанской. Давай. <свист citoyens> ну тоже то агентство. Давайте, наверное, другое агентство посмотрим. Да, да разницы нет. Да давай уже куда-нибудь попробуем дозвониться. Я понимаю, что это будет очень тяжело, но я безумно надеюсь... Вот, 117. Опять на Кубанской. Давай. Ну Кубанская, значит... Значит, Кубанский. Значит, значит Кубанский. Но опять тоже 11, а они опять труп. Не, не, не, не, другое. Давай номер, это... давай, давай, номер телефона. Давай, пробуем. Что делать? А номер тоже полно? Нет, сейчас Подожди. это. Подожди. Не тот номер? А, так. Набираем. Давай, звоним. Никита. Никита. Сейчас оно сбросится и будет потом перезвон. Долго, да, по чтобы будет просто без остановки в течение дня данного... иду. Алло? Да? да. добрый день, здравствуйте. Я вот по объявлению звоню. Скажите, пожалуйста, вы квартиру продаете трехкомнатную 117 метров квадратных? А, где... районе... а, квартира на а Ку везде. Квартира, смотрите, Кубанская 12 Б. Там квартира 117 метров квадратных, она трехкомнатная, ремонт, мебель, техника. Восьмой этаж, дом 23 этажа. За 13 миллионов 13 890. Квартира в продаже, хорошо. А Скажи, пожалуйста, а я могу ее посмотреть? Я готов прямо сейчас выехать, выехать. вот у меня как бы и есть бюджет. Я сейчас в Сочи нахожусь и готов рассмотреть прямо сейчас. Вот приехал, просто смотрю, сижу, пока чай, кофе пью. Готов посмотреть. А, да, да, давайте, давайте сейчас согласуем с собственником. Если вам здесь поблизости, да, посмотрят, там дальше время. А вам? Ну, а с собственником что, долго согласовывать? Мы ее можем? Эта квартира вообще, ну, реальная, она настоящая? Да конечно. Понял, а кака... какова вероятность, что мы сегодня, ага. а какова вероятность, что мы, допустим, эту квартиру сегодня не посмотрим, вот она прям очень понравилась, и ремонт у нее хороший, ну и цена привлекательная, за 117 метров квадратных, центр Сочи, мне очень нравится. классно вы тоже начинаете вероятность давайте я просто сделаю звонок а через сколько вы перезвоните чтобы вот ждать ваш ваш номер телефона похожие а похоже какие предложения сколько будет стоить а А, меня Иван зовут. Алло. Алло. меня Иван зовут. Иван. Но мне нравится просто вот этот комплекс да, по фотографиям. И площадь мне подходит. И трехкомнатная. Я готов прямо сейчас ее поехать посмотреть. Можем вот прямо сейчас ехать? Да, А надо... ты Нет, нет. Я с Москвы прилетел. Yeah. Yeah, well, a... А я к вам как могу обращаться? Yeah, yeah. <связывается> Никита, да, вас зовут? Ну, а? Никита. Yeah. ну хорошо, ну скажи по-честному, yeah. э, есть эта квартира или нету? Ну ладно, ты у меня спросил, э, с какого я агентства, да, я с агентства. Ну вот по-честному скажи, есть квартира или нету? Я не спектакль, просто мне понравилась квартира. Ну по честному скажи, есть такая квартира или нет? Ну как бы, да, я в Сочи живу, я тоже с агентства. Такая квартира есть, вопрос цены. А сколько вопрос цены? Ну просто мне понравилась квартира, есть у меня для кого ее показать. Сколько реальная стоимость этой квартиры будет трехкомнатной? 117. Ну уже давай уже тогда открыто друг с другом поговорим. Мы как бы с тобой в одной нише, так скажем. Просто мне нужно понимать, сколько в этом доме. У меня запрос на этот дом и как бы с ремонтом. Вот понравилась эта квартира, мне собственник прислал это объявление. Я понимаю, что это как бы... Я понимаю, как бы, что... Что? Меня Иван зовут. Да, смотри. Хорошо, да. Мы с другими окнами не поэтому нет смысла, наверное, дальше и но лучше, это дело. Нужно что-то так гораздо дороже. Ну гораздо дороже. Это сколько? Я понимаю, что это фейк, что это фонарь, но ну, просто сколько? На какую сумму ориентироваться? И он бросил трубку. Ну, да, друзья, что... по поводу да, сработок с другими агентствами, эта компания, она всегда срабатывалась и будет срабатываться. Это они действительно сказали, потому что они, они знаете, как поняли, что Иван агент, они сразу же в моменте Пробивает пробивают. мой номер телефона. Да, они Иваш также пробивают и смотрят. Ну, как бы ладно, да, фонарь, фонарь. Давай ну, чуть -чуть просто поп... я его загнал уже в тупик, и он ну, понимает, да. что мотивации некуда, он просто бросил трубку и на этом как бы... А... В то агентство, куда мы прозванивали О -о -о. 10 миллионов за 80 квадратов. Друзья мои, Хаят. Тот же Карат. Апартаменты комплекс Карат, скорее всего. Кстати, другое агентство. Ну это давай, да. звони, хорошо. У меня, видишь, от меня Никита бросил твой. Друзья мои, смотрите, 80 метров. Это у нас Хаят. 15 этаж, 10 миллионов. Ну, как бы, это фонарь просто... Ну, это лютый Это просто. просто самый лютый, я думаю, они уже не работают. Это просто флагман, вот топ из фонарей. Блин, ну, ну может какой какого-нибудь другого номера? Да, с моего тоже так же меня пробьют. Ну на, с моего номера звони, на, только ты будешь отключать. Ну ладно, сейчас, Хочешь с моего, 86. они сразу пробивают, ну, а Ну, конечно. Делать? Ну, как бы я его загнал в тупик, все. Давай. Ну, я я... ладно, давай. Все, только компания первый раз. Рыбка, вот может быть ты Вижу. Огния. Ты потом ее выведи на диалог, что ты как бы уже тоже, так скажем. Алло. вот добрый день. Добрый день. А подскажите, пожалуйста, я вот сейчас на авито сижу, смотрю, у вас квартира продается в Сочи, вот где-то там, на первой береговой линии, она стоит 10-180 миллионов, 80 квадратных метров. Она... Да, есть продажи, продажи, а она есть продажа? А ты... она есть продажа, да? Блин, я просто, честно говоря, ну давно смотрю это объявление, только сейчас решил набрать. А, Нет, честно говоря, да, она нравится и как-то, ну вообще можно посмотреть. Я просто здесь я приехал вот когда вчера, позавчера приехал в Сочи, вот мне бы доехать посмотреть. Да, можно будет. Что-то еще будете помимо одной квартиры? Смотрите, Наш что мы мы сразу можем несколько вариантов вам подобрать, конечно. Но мне, мне было прямо именно вот это, потому что я вам с супругой, ну, я ей показал это объявление, ей прям очень понравилось, вот, ну, внутри ремонт ей очень понравился. Мы вот, ну, наверное, на нее ориентируемся, и бюджет у нас, собственно, есть у нас, ну, мы вообще на 12 рассчитывали, но мы смотрим, да, за 10-108, ну, отличная цена. Да, смотрите. Единственное, что там есть один маленький минус, что мы в а, договоре я уточню, какая сумма будет. Просто у нас а... собственно, я обычно не показываю. А вы знаете, мне как бы, ну, не, мне не обязательно, мне вот ну, там, как вы укажете, я, ну, я насколько понимаю, да, здесь очень нормальная история с неполной стоимостью, мне как бы, ну, не принципиально, мне будет, главное, именно вот эту квартиру посмотреть. Mm -hmm. Да, хорошо, я поняла. А то я уточню тогда у собственников, когда они смогут сегодня, либо завтра вы надо в 30? Да нет, я получаю ну, 2-3 дня, наверное, и. Ну, к выходным буду там, скорее всего, в пятницу улетать. Скажите, это вообще, ну как, ну это она действительно есть, эта квартира, потому что ну, цена какая-то, ну, по моим пониманиям, она слишком дешевая. Это какой-то прям подарок судьбы. <решение> да, да, все в порядке, просто вот единственный момент, что знаю, за счет того, что маленькая сумма в договоре. А, только, то только, такая... только из-за из этого, да? Вы по чеку да, по чеку ее не переписёте. А у меня а у нас на наличке 12 миллионов. Как говорят, что... На наличке, а, а да. Ну, вот вот. вот для жизни, да, рассматриваете Да мы да на... не приехать. то, что для... Не то, что жить... Да мы так будем приезжать отдыхать, да уезжать, у нас там живем по у нас там нормально все. А, все, я поняла вас. Угу. Ну, хорошо, то есть, звать, может быть, ее или что-то такое, или то, что себе оставить. Ну, мы для отдыха, да, с детьми будем приезжать, нам вот, площадь нравится 80 метров, мы а с детьми-то... Ну, то есть, квартира реальная, ее, ее, можно, ее можно посмотреть, да? Да, конечно. Так, хорошо, а как Давайте, нам... Я а, знаю у собственников тогда и перезвонил его. ваш номер телефона 651. Да, да, да, да, да это мой номер телефона, да. Ага, хорошо, а как вы зовут? Илья. Илья, очень приятно, меня Дарья зовут. Я тогда еще еще вам перезвоню в течение того, Хорошо. Да. Слушай, ну смысла не было, ее вытаскивать на фонарик, я объясню почему. Да Друзья, можно мы... просто с ней поговорить, это чтобы она сама призналась, делать. сказала, что... Камера выключилась. Друзья, не было смысла ее вытаскивать на фонарь, как бы, но он здесь, здесь очевидно, это 80 метров, это в Хаяте, а сколько, да, 15 этаж, 10-180. С видом на море ну, огромный, огромный За 10 миллионов вы можете купить, но в Азаре 34 метра, даже за 9500 можете купить, как бы, ну, ну, чтобы было понимание. Слушай, ну, ну, ну все-таки она сказала, перезвони. Конечно, надо было ее как бы до души додавить. Но здесь смысл такой, что. Э Давай еще один разберем. Я прям очень хочу позвонить, вот прямо да, пос подавь. да, Последний, вот, вот он, кстати, самый нарядный. Это прям вот царь и фонарь. Царь и фонарь, 95 квадратов, шестой этаж. Так, по о. Ну вот обязательно, как то классик должен какой-то телефон продаваться. Плохо, что здесь каяна еще нет у него на продаже. Эдвард, ну на телефон. Так, друзья, ну давайте сразу, 95 метров, 14,250, ну чтобы было понимание, за этот бюджет можно купить 20 метров, вот здесь вот, вот здесь сейчас покажу, отель, там можно купить 20 метров, ну да, за 14 можно а, забрать, но это под аренду, и тут, кстати, не факт, что с окном, да, да, да, с да. большим окном. О, вот это ремонт. Ну, чтобы было понимание, друзья мои, это, ты посмотри, какой вид, у нас Это вообще такого. не Сочи. Это oh. такой вот э, фонарь, ну просто я не знаю, А ты знаешь, а мне кажется, нас... это вообще даже 3D-визуализация. Это не реально. Это паркера. точно не Сочи, это процентов не Сочи. А ну-ка, включи, показай телефон, давай, я сейчас позвоню. Это какая-то, это даже 3D-визуализация. ну да, поговорим поэтому. мы с ним сейчас, как есть. Ты не ну, ноги неправильно набрал. А, да-да-да. Сейчас, секундочку. Друзья и, мои, и изв... вот поверьте на слово: вот это здесь сплошь рядом. И ну, то, что мы звоним, да, мы звоним прям вот по самым явным Фонарям. Но с 1 ноября 2022 года. Свежее объявление. Это на вид, он. Это вообще 3D визуализация, это не даже это фотография. не фотография. Риолта не беспокоится. сам продаю реально, платит еще сто раз звонить. Добрый день. Да, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот по объявлению на Авито нашел квартиру двухкомнатная, 95 квадратов за 14 миллионов 250 тысяч рублей. Да, все верно в Сочи, Да, да, да. Ну и как бы и фотографии такие красивые с видом на море. А как вот нее можно посмотреть? Я просто приехал, ну и готов как бы эту квартиру прямо рассмотреть. Она мне нравится. По поводу дает она сейчас или нет, свободно uh -huh. или нет. И вам могу перезвонить. Напомните, как вам. Меня Иван зовут. А вас как зовут? Как могу обращаться? Меня Эдуард Эдуард. А, Эдуард. А, Эдуард, скажи, пожалуйста, а это фотографии на Авито они вообще реальные? Конечно, реальные, все реально. Цена реальная. Просто человек срочно переказать. Ну, продает, точнее, его. Ну цена прям вот я настоящая, да? да? Да, конечно Иван, конечно. Понял. Вы, э себя рассматривали, и все, все а, да нет, Эдуард, смотри, просто ну давай уже не буду таить, ну мы с тобой коллеги, честно скажу, а у меня в этом комплексе, ну покупатель, да, есть запрос. И он мне прислал сейчас, вот, вот так скажем, по-честному скажу, на авито ссылку на твою квартиру. Я говорю, давайте я сам позвоню, чтобы вот там это, вот я тебе звоню как есть. Но я так понимаю, что это вымышленная квартира, это фейк, этого не существует, правильно? Не-не-не, есть эта квартира, говорю, сейчас перезвоню, по поводу То есть 95 квадратов за 14 миллионов 250 тысяч рублей на шестом этаже? Да, я вам, да. Хорошо, а когда есть, мы... Не Нет, подожди, а когда мы ее сможем посмотреть? Ну вот, я же говорю, мне нужно сейчас позвонить собственника, актуализировать информацию по поводу а, свободно, она сейчас или остается. Но я есть... Перезвоню и скажу, и вы также искрытся, вы, соответственно, передадите своему покупателю. Ну, я понял, но здесь как бы фотографии больше всего похожи на визуализацию в 3D, ну... Ну мы с тобой открыто разговариваем, как коллеги, э, вот так вот назовем. Похоже, похоже, наверное, не знаю, -то как -то не имеет. Ну здесь даже просто и нет таких. Вот она мне прислала, я думаю, дай-ка я сам позвоню. Но у нас даже фотографий нет таких в реале. Mm -hmm. И цен таких нет. Ну сказал бы мне Иван, но нет таких цен. Это фонарь, это фейк, вот все. А сейчас мне вот я сейчас перезвоню, я узнаю. Фонарь, если это не фонарь, как мне придумать эту информацию? хорошо, через сколько ты мне перезвонишь и скажешь, что да, эта квартира или есть, или нет, вот прям по честному. Ты с какого агентства, скажи, пожалуйста. Через 12 с половиной минут я вам перезвоню. Через 12 с половиной. Все, давай жду. Благодарю. Давай. Друзья мои. Блин, короче. Я, я, я, я знаю, это агентство, это самое крупное агентство недвижимости Они никогда свое, э, свой логотип не будут размещать на фонаре Они делают э, ну, какое-то такое вымышленное ну, агентство недвижимости. Давай, знаешь как, давай мы не будем за какое-то агентство да, да. говорить Просто у всех одна и та же история Сейчас позвоню, сейчас узнаю, сейчас вот дайте мне чуть-чуть времени Сейчас согласуюсь, сдается, не сдается, а вдруг собственник уехал Ой, извините, собственник уехал, давайте рассмотрим что-нибудь другая, она сдается, сегодня мы туда попасть не можем, но это очевидно. Самая минимальная цена входа на сегодняшний день на рынке Сочи, если даже посмотреть статистику, это в среднем ну, 300-500 тысяч рублей ну, вот нормальный да. за квадратный метр. Да, а да. здесь, если как бы посчитать, здесь цена получается с 150. бешеным ремонтом, ну, грубо говоря, 100-150 рублей тысячу рублей за квадратный метр. Да, друзья, а, ну вот эти фонари можно разбирать до бесконечности, но поверьте на слово, а, ну сейчас мы позвонили по самым лютым фонарям, но есть фонари, они более опасные, потому что они реально похожи на настоящие. Понятно, что здесь это фотография не те, это самое опасное. Друзья мои, а, доверяйте профессионалам, а, не надо думать, то что просто звезда с неба упала, просто счастье, вот это кайф, баси, вот это, но нет такого. В Сочи нет, друзья мои, еще для тех, кто хочет прямо вот, а, с первой покупки просто попасть прям в цель да, и забрать вам самую выгодную перепродажу. Поверьте на слова, друзья мои, те, кто а, действительно по низкой цене продает, у них, как правило, выкупают постоянные инвестора, в нашей компании, не в нашей, но ну, без разницы, то есть постоянно инвестора выкупают, это те люди, которые просто сидят на мешке с деньгами и ждут звонка там, от своего агента, а они реагируют, вот. а если вы там сидите, там полгода думаете, там год мечтаете, вот думаете, все, ну повезло, нет такого, друзья, вы все взрослые, образованные люди, мы искренне надеемся, что вы... Ну, поняли смысл вот этого фонаря и вот этой всей истории, да, то, что мы сегодня... Да, давай сделали. я так чуть-чуть даже вкратце дополню, что в Сочи приключения найти можно очень быстро, очень легко. У нас интернет Алиса Шангулки... 45 метров. 45 метров, 6500, ну, я уже не буду звонить с таким ну, шикарным, посмотри, Кстати, Вот, это, вот это, кстати, от походов квартиры именно оттуда, потому что я смотрю... Это мы поход реальная квартира, но просто профессиональнее. А, прям, ну как бы, блин, ну куда? Александри... Александрийский маяк друзья мои. Да, конечно, в Александрийском маяке за 6500 вы можете приобрести, наверное, только входную дверь на входе и все. Даже кладовку нам не возьмут. Кладовку. Поэтому не ищите приключений на свою голову, а потом вы залезли в какое-нибудь там болото, да, из которого вылезти не можете. Один хрен нам звоните, вот так, давайте по-честному, все равно же нам звоните а, по итогу. Но а, я сам лично встречал случай, то есть, когда девочка звонила по Авито, ее там настолько закошмарили, просто, ну, как бы я все истории не знаю, но я знаю вот так, ну, поверхность, ее так замучили, какие-то деньги требовали, ну, просто какой-то ужас, друзья мои, это, ну, поверьте на слово, это вам не надо. А еще, знаешь, как Вот ты сейчас за деньги сказал, за большинство, я знаю, пошла какая-то тенденция э, у этих агентств. Чтобы начать с вами работать, они сразу же у вас выпрашивают каких-то денег и выпрашивают подписать какие-то договора, эксклюзивные договора, э, какой-то талмуд составить документов, чтобы вы им наперед проплатили. Не ищите приключений. Хотите... Э, надежно, грамотно приобрести недвижимость на побережье Черного моря, ну правильно? Ну, Обращайтесь только к профессионалам. Так, звоните, пишите, мы все на связи. Илья Шамшин, Иван Колосов. До встречи в новых выпусках, друзья мои, пока. Пишите комментарии, любую тему будем разбирать по полочкам. Любой, любой... Любой. Любой.